Здравствуйте! Продолжаем рубрику Точка опоры. И сегодня мы точку опоры будем рассматривать в религиях. В апреле месяце так получилось, это довольно редкое явление, когда в одном месяце собрались три Пасхи. Еврейская, которая была в пятницу 15 апреля, и сегодня у нас католическая Пасха, и 24 числа будет православная. Еврейская началась 15-го, она называется Песаха, и она длится целую неделю. Так что поздравляем наших друзей с праздником, с таким замечательным праздником. Они, как говорится, всю неделю можно поздравлять, поэтому мы не опоздали. А сегодня я поздравляю всех тех, кто придерживается именно католического вероисповедания с этим замечательным процессом возрождением, перерождением Христа. Это важное событие. И сегодня я решил провести совет семей, посвященный именно этим трем религиям. И не только. Мы вообще поговорим о религиях, поговорим о их месте в нашей сегодняшней реалии, какую точка опора они могут сейчас нам оказать, что было в прошлом, что сейчас, что будет в будущем, и сделаем соответствующие наши определения, сделаем наши посылы. Совет Семей стоится сегодня в 14 часов. Приглашаю, где мы с вами подробно рассмотрим эту важную тему, касающуюся очень-очень многих людей.